Школа номер восемнадцать. Команд Квен все просто Так стоп, я не поняла, почему без меня начали? Валь, а ты чё не в лосинах? В смысле? Ну, на улице весна, а ты толстая. Это тупой стереотип. Эмиль? Эй, это же мои штаны! А на мне как лосины. Хватит уже издеваться! Вы постоянно над нами смеетесь! Как же тяжело быть пухляшом. Дом, дома не походишь голышом. На речке, как буйки, мы плаваем. Валя, Валюша, давай похаваем. Команда КВН все просто. Приятного просмотра и приятного аппетита. Представьте себе девочка, которая все лето проработала на автомойке. Доча, помой посуду Нарушка 300, обстрел 200 Так я, ты еще поговори мне, сейчас весь дом будешь пылесосить У, мам, это уже дополнительные услуги Так я тебе дам сейчас услуги Ну, мам Скоро лето и многие из нас сталкиваются с такой ситуацией Представьте случай в тренажерном зале Ай. Я похудею. Обязательно. Прошло три месяца. А -а -ай! Не похудел, так еще и обруч крутить не научилась, а? Where? Представьте урок в скором будущем. Так, дети, диктант. Доедешь — пиши. Поторопи бомбилу. Пусть... Дорофеева бомбила через «о» пишется. Пусть поспешит. Доедешь — пиши. Точка. Правила «жиши» не забываем. Так, Карим, у тебя было домашнее задание доказать, что ты настоящий мужик. МС первый вариант, поехали. Пошумим, блин. Носки, пожрать, ремонт, машина, права, солярка, винт, пружина. Завод, кусачки, рель-диван, пельмени, болт, подъемный кран, рыбалка, баня, веник, рыба, брючок, подмышки, литр кефира. Роу! Ну все, дети, звонок отгремел. Урок окончен. До свидания. Тигр! Тигр! Знаете, недавно мы снова сидели в интернете и заметили, что Лия Шамсина выкладывает не меньше фотографий, чем Рамиль Агдеев. И решили придумать комментарии к ним. Внимание на экран. Актриса, у которой еще нет Оскара. А нет, есть. Верните мой 2007 Когда-то черепашка-ниндзя. Keep calm and up, up, ага, ага. Но в, конце своего уступ... Но в конце своего выступления все команды прощаются. А мы прощаться не будем и поставим многоточие. С вами была команда КВН все просто». Спасибо! Конкор Оптика представляет Профессиональные очки для вождения Drive VA. Улучшение видимости в сумерки И защита от слепящего света Телефон 470 370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 Ехал на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони! 79 99, 99. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх.